Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать в третью часть туториала по маппингу в Dev2 и я вам покажу как собственно уже подготавливать карту к релизу отдельно будет видео как ее запаковать а сегодня мы поговорим про свет, sky сферу, про браши, меши и так далее в общем-то, у нас по умолчанию есть Directional Light, который обозначает направление нашего солнца, и мы можем сделать следующее. В View Options мы можем нажать галочку Show Engine Content. Он есть в любом проекте, это просто, как бы, собственно, контент движка. Здесь ищем Sky, просто пишем поиск в поиск Sky, заходим в папку Engine Sky. И здесь у нас есть BP SkySphere, что значит Blueprint. Вот этот Blueprint нам и нужен. Мы его перетягиваем просто в пустое пространство. И у нас становится собственно, вот такая вот сфера. Давайте вернемся. Забрашим. <с cap> и здесь, э -э тыкнув просто в небо, мы выбираем эту SkySphere. Ее крутить нельзя, ничего с ней не надо делать. Но мы можем э, выбрать Directional Light Actor. Это значит, что, допустим, выбирая наш Directional Light, мы добавляем зависимость от этого Directional Light. То есть по направлению солнца, если оно, допустим, смотрит вверх, то, стало быть оно внизу, и значит у нас на дворе ночь. Если мы опускаем, допустим, вот так вот, где-то еще, по-моему. Вот. Можно нажать Refresh Material, и он у нас сразу обновит. Можно также и другим путем это все делать. Пускай сферы есть SunHide. То есть высота Солнца. И здесь мы можем просто поменять. Оно само выставится на значение, которое у нас у Солнца. И небо поменяется. Также здесь есть настройки яркости Солнца. Мы его сейчас... Вот там вот только увидим, да? То есть можно сделать поярче, но сейчас она ярким не будет. Э, можно добавить э, прозрачность облаков. То есть вот у нас уже покрасивее стало. А также скорость можно добавить, они также движутся. Давайте все вернем. Ну и естественно звезды. Звезды тоже можно делать <laughs> достаточно яркие. Ну тут уже поиграетесь, настроите как вам надо. Итак, это у нас скайсфера. По-моему, тут больше ничего нет. Ну, можно цвета менять, но я особо не экспериментировал. Можете попробовать, если вам вдруг это нужно. А, далее, побрашим. А, что побрашива? <coughs> для начала а, делать всю карту из брашей не стоит. Вам надо учитывать, что браши весят намного больше, чем статикмеши. Поэтому если хотите, чтобы ваша карта была э, более оптимизирована, тогда вам нужно делать статикмеши. Как это делать и зачем, собственно, да, и в каких случаях? Делать статикмешами не обязательно все. То есть вот, допустим, у нас две стены пол их можно оставить брашами например но если у нас есть какая-то какая-то сложно составная браш например давайте вот эту возьмем так. например давайте мы сделаем сложно составную браш какой-то элемент карты который будет у вас состоять из нескольких браши. То есть, например, вот у нас такая стена. Да, и у нас, к примеру, вот так, грубо говоря, есть рамочка. То есть это браш как одно целое получается. Давайте вот так совсем условно сделаем. Но это как бы не суть. То есть вот у нас, грубо говоря, какой-то проем, дверь, что-то еще. И вот в этом случае мы уже можем сделать, потому что у нас тут получается раз браш, два браш, три, четыре. Это четыре браша, а бывает и посложнее. То есть можно и сложно соседние стены разные делать. В этом случае э, стоит делать статик меж. То есть вы все выбираете, все ваши браши. И здесь, собственно, нажимаете Static Mesh. Естественно, предварительно лучше создать в э, себе папку Models. Ну, можно прямо отсюда создать в сохранении. Создаем папку Models. Как-нибудь называем ее, например, там dur, да? И Static Mesh. Все, это у нас теперь модель. Она и, и в viewport будет отображаться у вас по-другому. Она другим цветом. То есть обычные браши синие. А статикмеши у нас такие океанические. <с> ну, мы будем говорить, зеленые салатовые. Итак, по настройкам. Чтобы у вас свет хорошо просчитывался. У брашей, если Где у вас браши, Во-первых, если нам нужны тени, да, допустим, от стен, можем выбрать стены и сделать cast shadow. У нас теперь стены будут. При, после просчитывания Понятно, что в лит они у нас как бы есть Но после просчитывания света Когда мы будем это делать У вас этих теней может не быть Потому что касс у вас не стоит а Далее На всех брашах, вообще на всех Чтобы увеличить детализацию и качество отражаемых отражаемого света, теней и так далее. В Light map Resolution, вот здесь после. Обычно это после Surface Properties. Ставим 2. То есть это разрешение на грубо говоря, там, квадратный сантиметр. То есть здесь нужно ставить не то привычное нам разрешение, там 512, например. Это не на пиксель, это на другой да, другой элемент я забыл честно говоря это слово выпало прямо из головы ну в общем-то ставим два на полу тоже ставим 2 везде все, проверяем потом да везде у нас два значит все у нас будет хорошо теперь статик меш статик меша более интересная более вот такая настройка более заковыристая давайте например посчитаем вот мы просто ее сделали она дефолтная да Давайте посчитаем свет, давайте, ну, в, давайте в превью, чтобы у нас это долго не считалось. Делаем build, просто можно нажать build, ну можно Light lighting control, естественно. <coughs> И не забывайте, что решетки всякие, вот эти элементы тоже лучше сделать, делать с этих мешами, потому что вот такие баги происходят. Недлайтингребил, вот он, он еще не закончил, он еще делает. Закрыть. Все, вот он нам почти посчитал. И как вы видите, у нас меш становится черный. То есть после просчитывания мы видим тени да какие они как бы все свет все отлично отражается но э -э, меж она у нас черная и в игре она у нас собственно будет тоже черная то есть здесь у нас все прекрасно а меж черная Что в этом случае делать то есть э -э, до этого доводить естественно не надо так давайте шоу engine контент галочку берем чтобы нам не мешалось и, в общем-то, переходим в Mesh. И в настройках Mesh. Здесь ставим. Так, вспомнить бы, я не особо готовился. Так, вот здесь, Lightmap Resolution, ставим 512, чтобы отражение и тени, всякое такое было на уровне. А здесь ставим 1. По-моему, здесь. Давайте в другом проекте еще уточним. Сейчас посмотрим, если это заработает, если что, уточним. Ставим один. здесь 512. Вроде бы все. Вроде бы больше ничего менять не надо. Это можно закрыть. Браш у нас поменялась, но она поменялась только потому, что мы как изменили какое-то значение. То есть здесь настройки в авиапорте сбросились. Давайте еще раз. Lighting only посчитаем. Также я вам покажу лампочки разного типа. Вот, как видите, у нас починилась меж. И теперь у нас меж тоже так же хорошо освещается. Вот. То есть внимательно отнеситесь к этим настройкам. Их не обязательно делать. Допустим, у вас таких проемов несколько. Если вы уже на настроенный, настроенный меж копируете, то у вас все эти настройки сохраняются. То есть у вас модели не прибавляется, модель у вас одна. Следовательно, ее настройки тоже сохраняются. Что по коллизиям? Коллизии можно делать у мешей, можно делать у браши И делать это пока что на данный момент развития tf 2 обязательно. Потому что если мы сейчас будем пытаться взаимодействовать как-то со static мешем, как видите, мы просто проходим насквозь. Естественно, нас такое не устраивает. Поэтому опять же заходим в меш. И здесь во вкладке коллижен. В зависимости от сложности меша, то есть если это какая-то стена, что-то еще, мы можем добавить какую-либо какую коллизию. То есть если у нас, грубо говоря, бокс, то добавляем от бокс Simplified Collision, и он у нас добавляет просто бокс по основным крайним вертексам. Таким вот образом. То есть если вам надо, чтобы, допустим, можно было с этой Стороной взаимодействовать, можно попробовать по-другому. Если нас такой мешок к примеру, не устраивает, мы нажимаем опять же Collision. Remove collision. Обязательно не забывайте римовать вашу коллизию, потому что если вы там наслоите друг на друга, будет не очень хорошо. Есть, в общем-то, по 10 точкам. Тут, собственно, написано, да? По, а, по 10 сторонам. Если мы выбираем ее, то же самое. Но у нас не самый удачный тут, конечно, меш еще получилось. Давайте по 26 попробуем, нет, то же самое. В общем-то, если у вас, к примеру, да, ну вот вы можете протыкать, какая вам подойдет, в зависимости от вашей меши. Если вам никакая вообще не подходит, вы можете добавить коллизии вручную. Ну, давайте здесь бокс добавим, сохраняем. Также можно, если вдруг вас почти устраивает, вам нужно что-то подвинуть, да, в коллизии. Здесь внизу в Details есть настройки коллизии. Здесь вы можете уже самостоятельно подвигать. И покрутить, и переместить по X, по Y, по Z и так далее. То есть здесь все настройки, если что, есть. В случае чего вы можете даже сами, э, по-моему... А, нет. Ну, пресет, что блокол, All, это, естественно, чтобы как бы не проходить. Давайте ее... Уберем. И можно делать вручную. Вручную делать немного более за запарнее, но тем не менее тоже можно. Вручную также делается для браши. Для браши такого инструмента нету, поэтому как бы пока что страдаем. Пойти этот пивот. Не люблю, когда пивот где-то в другом месте. В общем-то есть два пути, как сделать коллизию и зачем делать коллизию допустим понятно да зачем делать коллизию на меш потому что мы ее насквозь проходим а зачем делать коллизию на браш мы же и так с ней вроде бы можем взаимодействовать да? суть в том что видите я, я застреваю в ней давайте на светлости я застреваю это из-за того что у нас очень очень точная физика и я вот более того я могу подниматься вдоль стены волос что. У нас с очень точно физикой, которая обсчитывается очень точно, поэтому браши... Unreal как бы не рассчитан, грубо говоря, на такую физику, поэтому браши, кроме пола, хотя пол тоже желательно, чтобы никаких лишних подлагов не было, браши нужно облокачивать, грубо говоря, в клип, обволакивать можно сделать это двумя путями, в зависимости от вашей браши я думаю, и от вашей карты. Переходим в Modes, и здесь в волюмах есть блокинг Volume, это, грубо говоря, клип. С этим клипом мы можем взаимодействовать точно так же, как и с брашем. его выравнивать прямо четко не обязательно, но, как говорил всемогущий RantRave, лучше делать на пиксель дальше, чем на то есть ставим единичку здесь и на пиксель дальше, чем наша геометрия, собственно. Если мы, к примеру, никак вот с той стороной не взаимодействуем, можем сделать такой, но все равно лучше как-нибудь, чтобы она прям была видна. Тем более, что это уже на последнем этапе карты делается. То есть, когда вы уже все по тесте, карта почти готова и так далее. Добавляем уже блокинг волюм. Все, также же заточки растягиваем и работаем точно так же с ними, как и с брашами. Можно таким образом сделать, то есть вот теперь это у нас получается правая стена вот это, теперь мы здесь не застреваем, как видите, и можно даже волстрейфить. А, есть второй способ, мы можем скопировать нашу браж на то же место, грубо говоря, то есть в этом случае, например, удобно Ctrl использовать, потому что она копируется со смещением, если у нас стоит пиксель. Она скопируется со смещением в пиксель, но не факт, что нам повезет, что она скопируется в ту сторону. Можно ее чуть-чуть на пиксель сделать подальше, да, мало ли что. Лучше не, как бы, не жадничать по месту. Здесь уже на пиксель. Давайте ее, чтобы нам было ее более видно. Вот мы скопировали ту же самую браш. И в самом низу есть конверт актеров. И здесь мы можем его конвертировать в блокинг Volume. То есть мы нажимаем Blocking Volume, и она у нас становится Blocking Volume. Вот. По идее, вот так вот просто. Но, естественно, бывают ситуации разные, и иногда лучше как бы самому добавить... И сделать ее как надо, например. Потому что, ну, ситуации бывают разные. И такие, и такие. Но ну, конверт, естественно, очень удобная штука. Можно просто, грубо говоря, раскопировать еще раз все браши. И конвертнуть их. Так. По клипам вроде бы все. Ну, и по высоте тоже не забывайте, чтобы вот такого не было. Тоже по высоте поднимайте во всю стену. Мало ли что. То есть, так нужно всю геометрию... Со всей геометрией нужно делать пока что на данном этапе такую операцию. Возможно, в дальнейшем у нас получится этого избегать уже. Потому что это тоже тратит, так сказать, время. Давайте это тоже, что это еще уберем. Так. А далее. По свету вроде как все. В плане настроек. То есть не забываем настраивать меш, не забываем настраивать боксы. Боксы, говорю, меши. Если у вас вдруг что-то не получается, я не знаю, пишите в комментариях. Попробуем вам помочь, если у вас вдруг свет не считается. Если меши остаются черными, внимательно проверьте настройки, которые должны быть. Давайте я повторю, что э, здесь в General Settings Lightmap ставим 512, либо выше, например, да, там. И Lightmap Coordinate, coordinate Index у нас должно быть 1. По умолчанию здесь 0 стоит. И все, больше здесь ничего менять не нужно. А, ну и вот, собственно, мы можем. Я, видимо, проглядел. А, нет, не можем. Я как-то вроде тут добавлял, я не знаю. Ладно, не суть. Далее. Какие-то кастовные лампочки, освещение и так далее. Переходим в Lights. Но я думаю, что кто пошарился, уже может. Уже, наверное, познакомился, но давайте я вам так кратко расскажу. Собственно, сам Direction Light, который у нас по умолчанию, вот тут стоит наше солнышко. Point Light – это обычная лампочка. В обычной лампочке есть, естественно, Intensity. То есть, интенсивность, яркость, да. Можно поменять цвет, любой цвет поставить. А, радиус внешний. Да, то есть, насколько она сильно будет... Сурс-радиус, но сурс-радиус надо выкручивать, это как бы мягкость, видите, если вот тут вот посмотреть, где сфера движется, видно, что, допустим, вот здесь, вот в этой области более ярко, а здесь уже он смягчается, то есть с этим совсем, со всеми настройками можно поиграться, софт-радиус тоже доста ну, делает помягче, да, как вы видите, уже нету вот такого блика если закрутить немножко, то уже более мягко. То есть это все ну, по ситуации, естественно. И SourceLent. Это у нас э, как бы палочка. С, саму лампочку вы не видите, вот эту. Но если у вас, например, э, модель, какая-то продолговатая лампа, вам не обязательно все обкладывать лампочками. Если вы длину источника будете крутить, вы можете ее повернуть. Допустим, таким образом, да, когда вы ее покрутите, она по умолчанию там внутри лампочки, она маленькая, ее не видно. Но если ее выкрутить, то ее сразу становится видно. Можете повернуть, и у вас уже, допустим, такой продолговатый. Здесь также можете просто себе настроить, что, допустим, должно быть вот так. Здесь радиус этой палочки, собственно, вы можете увеличить, допустим, таким образом, да, ну или поменьше. Софт-радиус... Здесь у нас эффекта не видно. Мы можем, я не знаю, ну вот таким образом. И по длине, естественно, нужно и light. То есть здесь у нас, видите, направление таким вот образом. Но! Это, это первая лампочка, собственно. Можно использовать и температурные настройки. Здесь уже тогда без цвета лучше. Температура это, собственно, как в люминах, грубо говоря, то есть это желтый, там 400 ближе, ближе к белому и там 6700, грубо говоря, 6500 это тоже белый. Но это уже на ваше усмотрение. Ну и Cast Shadows, если вы хотите, чтобы от лампочки, от света были тени. Это, в общем-то, первая лампочка. Можно, можно с этим совсем поиграться, поднастраивать, это бывает очень полезно. Далее Spotlight. спотлайт это у нас направленный свет. Его также можно крутить, вертеть. И э, также у нас есть здесь. Давайте, давайте я сделаю ночь, например. Чтобы было получше видно. Здесь тоже у нас все радиусы, собственно, яркость, аттенуейшн радиус. Но мы его. А, нет, ну, это, так сказать, внутренний, да? Можно inner добавить. То есть, насколько он у нас будет. С этим тоже совсем можно поиграться. Это внешний конус. Ну, тут по, по названию, собственно, все понятно. Я с ними пока не особо прямо работал, поэтому я могу ошибаться. Это тоже у нас source-радиус его тоже, да его уже тут как бы не повернешь, ну направленный он, он и направленный но а нет, я другую, да, покажу ну и soft source радиус, ну, тут, тут возможно надо поднастраивать, то есть вот делает мягче если вам видно более мягким или более жестким, светом ну и длина, и, соответственно то же самое, что мы можем длину эту увеличить сделать какую-то, да, но это, я думаю, что с этими лампочками будет в настройке немного попроще, потому что, э, как бы, если у вас какой-то фонарь, да, сверху, просто сделали так, посмотрели, там, не знаю, покрутили яркость, возможно, ну, увеличили, да, если что, радиус, чтобы до пола у вас доставало, где... Ну и вот, например, да, каким-то таким образом. радиус нам не нужен. Делаем помягче его, если что. А, нет, то не то. А, ну можно внутренний, да, добавить. Можно добавить внутренний, допустим, что вот этот он... Так. Вот этот. Ну вот так, да, примерно. То есть центр у нас яркий а дальше мя мягко выходит ну в общем тоже можете поиграться я тут уже нет не я пока с ними прямо не скажу что много работал я их конечно добавлял но точно так же сижу просто ковыряю типа вот, вот как это как это выглядит и есть rect light который у нас собственно здесь уже даже по такому рисунку он нам дает свет только в одну сторону то есть он у нас отрезает это удобно такой свет он он как бы более такой широкий объемный и его на какие-то там настольные ну наполь, напольные лампы что ли у меня вот такие ректы допустим стоят на карте виз они там как раз кстати пришлись я тоже их очень долго пытался настраивать здесь есть собственно радиус это у нас ширина тут можно настроить ширину высоту то есть прямо по лампе да, сделать. Можно сделать его, что очень, кстати, удобно. Как видите, он... Э, Как-то объяснить-то. Ну, как бы, края сужаются, да, и, собственно, источник становится более закрытым. И вот эту штуку тоже можно сделать. То есть, можно и вот так как-нибудь поднастроить. Тут уже, тоже в зависимости от ситуации, в общем-то, поиграйтесь с этим всем. Это бывает очень полезно. Ну и Skylight это, собственно, как э, ambient освещение. Здесь мы тоже можем добавить и интенсивности, и так далее. Кубма Resolution. Э, ну, По-моему, я не менял. Его можно не менять. У меня такой же Sky стоит. Skylight на мапе VIS. Тоже cast shadows. Если вам нужны тени, от него можно убрать, я думаю. Ну и интенсивность. Можно подкрутить, не знаю, сделать два. Здесь аккуратнее, здесь он уже более такой яркий. То есть, если вам нужно, условно говоря, такое вот ночное освещение, либо какая-то комната у вас с таким мягким освещением, чтобы не мучиться там везде равномерно лампочки расставлять, это работает на всю карту вообще. То есть, эта штука очень полезная. Вот лампочки используются... Не для основного освещения, а, для, а уже для декора. Если кто-то мобил в радианте, все помнят эту геморрой с лампочками, где надо по всей карте лампочки распихивать. Здесь такого нету, здесь просто Skylight добавили, настроили, можно и цвет у него, да, какой-то оттенок добавить. Добавили там интенсивности, если надо, прямо поярче. Ну, собственно, и все. Все, у вас карта вся, грубо говоря, освещена. Ну-ка, Shadows тоже можно вот таким вот образом вроде бы все вроде бы все надеюсь не затянул особо ну все что знал вроде как рассказал что еще что еще ну еще про геометрию так как это вроде как грубо говоря последний такой туториал перед вашим отправлением про геометрию я вам могу сказать давайте сделаем англиб что вы можете работать с брашами иным образом. Вы можете их разрезать, делать с ними все что угодно. Давайте я вот пол. ну давайте на него пиво попроще вытяну. Сделаю ее помельче, чтобы нам было удобнее. Мы можем браш разрезать в Shift 5, собственно, в редакторе. Так, выделяйся вот в 3D окне. Тут, конечно, у них не совсем удобно. Выделяя какой-то edge, ребро, мы можем сплитнуть. Делаем сплит, и у нас весь э, браш разрезается. Это удобно для того, чтобы, допустим, у вас, э, чтобы не делать разные браши, вы можете их, например, посплитать, да, если у вас многослойная какая-то стена многотекстурная, и уже на каждую, видите, они выделяются э, как бы отдельно, и уже, например, если у вас здесь кирпич, то здесь вы можете добавить, допустим, я не знаю, решетку, к примеру, да? Таким вот образом. Но имейте в виду, что здесь у вас будет пусто внутри решетки, и тогда в любом случае нужно будет делать это статик-мешем. И если у вас много прямо на сплитано, что-то там вы какие-то углы посрезали, еще что-то, то, собственно тоже нужно делать, если у вас много прямо точек, да, много вертексов на браше, тоже нужно делать статик меш То есть любая сложная, более-менее геометрия какая-то, она должна быть меша. Ну и здесь, если вы Shift B нажимаете, у вас, естественно, вся выделяется, так что если вам нужно со всех сторон, тут уже ручками придется можно и сверху, то есть если он не в зависимости, да, от э, каких-то эджей, если мы сверху сплитаем, то у нас сплитается также вся браш. Ну и эти точки тоже можно двигать и всяком, всяком можно ими манипулировать и так далее. Э, есть экструд, например, давайте мы вернем более прямую без этого. Это же, есть экструд, кто не знаком с 3D-моделингом и прочим. Экструд это а, локальное. Делаем... А, не, не, он у меня подставился. Нажимаем экструд. И мы, допустим, здесь можем настроить длину, сегменты. А можем просто ручками вот так вытянуть на длину, которую нам надо. И при этом имейте в виду, что каждый раз, когда вы отпускаете и снова вытягиваете, у вас создается эдж, у вас создается сплит, как бы она обрезается. Можно, конечно, можно из одной браши, грубо говоря, всю карту сделать. Я таким образом пытался сделать ST1. Но это, во-первых, не очень удобно по редактированию потом. Во-вторых, могут начинаться какие-либо баги. То есть, если мы, я не знаю много-много всего нарежем себе, то могут начинаться баги разные с текстурами. Если мы где-то какие-то кривые углы, еще что-то, они становятся прозрачными и это никак не починить. То есть, ну, полигоны просто пропадают. Поэтому экструдить я, я вообще его не использую больше. Казалось бы это очень удобно, но на самом деле это только может заруинить вам карту, а заново перестраивать геометрию это такое себе. Вот. Но ну, можете, естественно, выбрать там сегментов себе, да, сделать, не знаю, 24 длину. Это по сетке, да, смотрим. То есть, давайте сделаю там 32 сегментов 5, например. Делаем apply, и она, и она у нас на 24 5 сегментов создала. Вот, ну, как этим пользоваться, я не рекомендую. Также можно и триангулировать, да, полигоны. Но это мне пока не пригождалось, поэтому я ситуацию, в которой это может быть полезно, не скажу. То есть он разрезает диагонально у нас полигон. Можно, естественно, флипать. Если мы будем флипать, то есть переворачиваем, да, если у нас где-то полигон пропал. Например, да, если вы много на экструдили у вас вот такая вот ситуация, а такое вполне может быть, возможно, у вас перевернутый полигон. В этом случае... Я его даже больше и не выделю, да? Он у нас с другой стороны. Мы можем его флипнуть. А, я все, я все флипнул. Нет, мне нужно именно это. Но, Но бывает, что полигон пропадает, и у вас его с этой стороны нету, и что делать? Здесь уже я не подскажу. Ну и оптимайс, он как бы можно выделить все, нажать Optimize, и он у вас все сгладит. То есть, если у вас где-то есть ненужные, грубо говоря, сплиты, что-то еще. Если у вас, к примеру, здесь был триангулейт каким-то образом, да, оказался, вы можете выделить эти два полигона, нажать Optimize, и он у вас все вернет. Но Optimize тоже с более сложной геометрией не работает. Вообще у Unreal небольшие проблемы с более сложной геометрией в плане брашей, но это ничего страшного, потому что если у вас прямо какая-то сложная модель, с каким-то там скульптингом двери что-то еще, вам проще сделать именно модель в 3D редакторе. А это не 3D редактор, и здесь не надо делать такие сложные вещи. Вы можете просто сделать сами модель. Сюда ее потом добавить и все. А, ну, вроде бы все. Вроде бы как все. А, ну и давайте. А, ну и потом. Да, давайте на следующем тогда уроке поговорим про триггеры, про телепорты, про то, как, их все, как это все сделать, чекпоинты, старт-финиш и так далее. И заодно сразу покажу, как вам запаковать карту и добавить ее в игру, чтобы на ней уже можно было играть. На этом все, ребят. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.